Следующее, что нам нужно знать, это публичные торги. Публичные торги – это те торги, когда цена на аукционах снижается. Как это происходит? Когда на первых двух этапах цена поднималась, и есть осталось какое-то имущество, которое не купили, то его продают на третьем этапе торгов. На третьем этапе торгов алгоритм следующий, что такого-то числа продается какое-то имущество, допустим, квартира. Стоит она, допустим, ну пусть будет 5 миллионов. Также пишется, что эта квартира через один день будет стоить 4 миллиона 900. И если ее никто не купит, также пишется, что через два дня будет стоить 4 800, потом 4 700 и так далее. То есть каждый заданный период на определенную сумму цена снижается. И здесь смотрите, что важно, что периоды могут быть разные. Снижение будет может проходить как каждый день, так каждую неделю и так далее. Также цена может может снижаться на 10 тысяч рублей, может снижаться на там, 1 миллион или 10 миллионов. Для простоты эксперимента есть квартира и каждый день снижается на миллион. Первого числа какого-либо месяца она стоит 5 миллионов, второго числа уже 4 миллиона, третьего числа 3 миллиона, потом 2 миллиона, потом 1 миллион. Ваша задача выбрать подходящий для вас этап и купить объект за нужную для вас цену. Но второй момент, вам нужно еще купить на том этапе, чтобы его не купили другие раньше вас. Но как это делать, как узнавать лучший этап, я расскажу вам в следующих видеороликах. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и смотрите дальше.